Здравствуйте! В этом уроке создадим переходы между клипами. Добавьте на линию времени клип и разрежьте его при помощи инструмента ножницы. Лишние фрагменты можно удалить. По сравнению с коммерческими видеоредакторами в Windows, переходы в KDN Live создаются иначе. Вам нужно перетащить клип на другую дорожку и расположить его, немного затронув верхнюю дорожку, в зависимости от нужного времени выполнения перехода. Вы можете щелкнуть в углу верхнего клипа и выбрать зеленый треугольник, или щелкнуть правой кнопкой мыши по верхнему клипу и из контекстного меню выбрать раздел «Добавить переход», пункт «Вайп». После выбора данного перехода появится желтый квадратик. Он будет расположен на пересечении первого и второго клипа. По умолчанию выбран стандартный эффект плавного перехода. Для выбора другого перехода щелкните по желтому квадратику. Из списка Image File выберите нужный вид перехода. Выполните эти действия самостоятельно. Для сглаживания перехода вы можете отрегулировать параметр Softness до достижения нужного результата. Вы можете инвертировать переход, поставив галочку напротив пункта «Инвертировать». Имеется большое количество переходов. Вы можете расширить имеющийся список, выбрав из меню Settings пункт Download New Vibes. Выберите понравившийся переход и нажмите кнопку Install. Теперь данный переход станет доступен в списке переходов. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.